также можно использовать бурые плоды. 500 граммов репчатого лука режем произвольными кусочками. Такую же процедуру повторяем с морковкой. Ее вес в очищенном виде тоже 500 граммов. Дальше пропускаем подготовленные овощи через мясорубку с мелкой решеткой. В полученную массу добавляем 20 граммов соли, 80 граммов сахара, 100 миллилитров рафинированного подсолнечного масла. Хорошо перемешиваем и отправляем на плиту. Ждем, пока содержимое миски закипит. И с этого момента варим овощи на небольшом огне 30 минут. Массу периодически мешаем. По истечении указанного времени добавляем в миску 3 грамма молотой сладкой паприки, 70 граммов томатной пасты, Размешиваем все до однородного состояния и кипятим 5-7 минут. Затем добавляем 30 граммов пропущенного через пресс чеснока, 30 мл 9% уксуса. Хорошо перемешиваем. Проваливаем игру буквально 2-3 минуты. И сразу прямо с плиты разливаем по стерилизованным банкам. После чего икру закатываем. Банки переворачиваем вверх дном, Проверяем на предмет подтекания. И если все хорошо, возвращаем их в исходное положение. После остывания отправляем икру на хранение в погреб или кладовку. Из указанного количества продуктов получаются 3 полулитровые баночки икры.